размещение рекламы в интернете здравствуйте меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу показать сайт на котором можно очень качественно размещать рекламу в интернете сайт этот называется SurfTurner ссылку на регистрацию на этот сайт я оставлю внизу в описании под этим видео сейчас я покажу как здесь можно давать рекламу, то есть я на этом сайте уже зарегистрирован, я зашел в кабинет, то есть здесь можно как зарабатывать на просмотре рекламы, об этом я уже тоже записывал видео, но нам сейчас нужно дать рекламу, то есть мы переходим в раздел рекламодатель, и здесь у нас показан наш баланс, то есть пока у меня ноль. Также я могу перевести заработанные деньги на рекламный баланс. И вот здесь нам нужен вот этот раздел добавить рекламу. То есть я вот ранее уже добавил рекламу на один проект. Здесь можно Посмотреть, сколько у меня было просмотров, сколько было уникальных посетителей кликов по моей рекламе и CTR-рекламы. То есть, здесь реклама довольно-таки качественная. Итак, как же здесь можно подать рекламу? Нажимаем на кнопочку «Добавить рекламу» и здесь у нас открывается такой раздел. Справа у нас показана тарификация за 1000 показов, то есть текстовый баннер 30 секунд стоит 40 рублей, текстовый баннер 60 секунд стоит 80 рублей и так далее. То есть статьи, статический баннер 30 секунд 60 рублей, анимированный баннер 80 рублей и 140. Далее, ниже можно посмотреть таргетинг, сколько будет стоить. Ну, давайте тогда перейдем к созданию рекламы. Здесь, в этом разделе, нам нужно дать имя баннера, то есть любое имя, оно, в принципе, не будет показано на рекламе. У меня уже есть заготовка. Сейчас я перенесу просто на сайт. Далее, здесь мы вставляем нашу ссылку реферальную ссылку, либо же просто ссылку на ваш сайт, которую вы хотите прорекламировать. даем ссылку. Здесь мы выбираем тип рекламы, который будет указан. Я выбираю текст. В этом разделе у нас будет отображаться наш заголовок и наше описание. То есть, этот текст самый важный, так как он, именно он, будет показан людям, у которых установлено расширение серфермера. То есть, вот таким вот образом будет выглядеть реклама. Итак, давайте зададим заголовок. и описание ниже мы можем посмотреть как будет выглядеть наша наша реклама если нас все устраивает переходим к заполнению таргетинга таргетинга здесь можно выбрать страну но я так все и оставляю чтобы все страны были возраст тоже хотя возраст, наверное можно выбрать давайте зададим 18 и до 60 здесь мы можем выбрать Общую частоту показов в минуту я выберу 5. Частота показов человеку будет час я выберу 3. И время показа 30 секунд. Здесь мы можем выбрать э, начало нашего э, показа нашей рекламы. Нажимаем сюда и у нас вот открывается окошко, то есть мы выбираем нашу сегодняшнюю дату или ту дату, которую вы хотите, чтобы была ваша реклама. Ниже здесь вот мы можем задать время начала публикации нашей рекламы, то есть его мы настраиваем кодосикой. Я выбираю 18.00 и опускаясь вниз выбираю завершение тоже 31 -го. давайте выберу 20 21 0 то есть время здесь московское если я не ошибаюсь все время задали ага, мне нажали окей да вот так получается вот, есть в принципе, все. Можно еще раз посмотреть на наше объявление, чтобы все было правильно. И здесь вот нам показано, сколько будет стоить наша реклама. То есть за 1000 показов я заплачу 50 рублей. Если меня это устраивает, я нажимаю «Добавить баннер. Далее у меня открывается вот такой вот раздел, в котором я могу посмотреть еще раз свою рекламу и нужно запустить эту рекламу, Для этого мне нужно пополнить счет. Я перехожу вверх, выбираю раздел «Пополнить счет», здесь у нас открывается окно, в котором нам нужно задать сумму, на которую мы хотим пополнить, минимум здесь 100 рублей, далее «Платежную систему» выбираем, я выберу «Payer», также можно «Kiwi» кошелек и робокасса еще есть и нажимаю кнопку пополнить здесь я выбираю рубли и нажимаю оплата здесь вписываю свой, свою почту нажимаю подтвердить. Далее перехожу в кошелек Сбер, заполняю логин, пароль, ввожу проверочный код, нажимаю кнопочку продолжить и здесь нажимаю подтвердить. Все, далее возвращаюсь на сайт Серфернер. Перехожу в раздел рекламодатель. И вижу, что на балансе у меня 100 рублей. Теперь я могу запустить мою рекламу. Выбираю раздел бюджет. И здесь пополняю бюджет на 50 рублей. Нажимаю пополнить. Все. Закрываю это окно. Бюджет у меня есть 50 рублей и теперь я могу нажать на кнопку начать ротация. Таким образом запишу рекламу. Нажимаю на эту кнопку. Все то есть реклама начала у меня работать и в заданное время она будет показана людям у которых установлено это расширение. Далее я смогу посмотреть мою статистику по просмотрам, по кликам. Вот зайдя в этот раздел управления рекламой» и смогу проанализировать качество этой рекламы. Так что вот таким вот образом мож, можно разместить рекламу в интернете на сайте SurfHirner. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео по работе и по заработку в интернете because it's just because it's there